Сейчас рассмотрим ситуацию, когда в опционной торговле рационально применять стратегию straddle или strangle, то есть покупка put и call на текущем страйке straddle, либо же покупка опционов put и call на равноудаленных страйках. Зачем это делается? Если прогнозируется выход цены из диапазона, это стратегия достаточно рационально и прибыльно. Но для того, чтобы понять, будет ли выход цены из диапазона, необходимо проанализировать фьючерс непосредственно. То есть, что мы видим на локальном графике? Мы видим, что было очень большое усилие по количественной дельте, а именно 1270 в одной небольшой свече на закрытие рынка прямо перед клирингом второй момент очень важный который мы смотрим сейчас это активное добавление по опционным страйкам то есть если мы посмотрим на опционные страйки то 1.2450 страйк прошло огромнейшее увеличение позиций и 1.21 огромное увлечение позиций э, колы в деньгах. Это за последние два дня. Индикаторы, опционные страйки, прирост вот за последние два дня. Итак, мы понимаем, что высока вероятность того, что цена у нас пойдет к вот этому страйку. На 1.2450, а также высока вероятность того, что цена опустится к страйку 1.21. То есть здесь находится ключевой момент. 1.21 это также у нас уровень коммерческий, где произошло на 14% увеличение позиций по фондом и также увеличение сильно шортовых позиций на 18 по хеджерам это дает нам основание того предполагать что вот этот уровень будет выступать магнитом для цены но также мы страхуем себя от того что цена, здесь действительно после пробоя может дальше пойти на отметку к отметке 1.2450 либо же вот в эту область. То есть это э, максимумы, которые были по евро на э, начало года, то есть на январь месяц. Вот в таких случаях рационально применять торговлю опционами по стратегиям straddle или strangle. Всем хорошего дня, на связи.